Всем-всем привет, друзья! Помните, ровно месяц назад мы приезжали в Железнодорожный музей? Сейчас мы вернулись снова, так как нам сказали, что каждую вторую неделю месяца здесь рынок. Вы помните? Тоже на рынке, да? Да, даже промо сделали. Барахолка! Только не, руками не драть, просто смотрим очень неожиданно вот мужчина старые пластинки смотрит а внизу чуги поломники смотрите <соцентричные> какие раньше телефоны были это интересно давай ручку давай и то и другое <соцентричные> есть да Мама, какой ты хочешь? Я могу тебя купить. И я могу Не тебя купить. знаю. Выбирай колечко. Выбирай. Я тебя дома могу Круто. Вы мне можете круг. купить. Сейчас заднюю. Сереж, смотрите, какие фотоаппараты. О, о, о, да. А часы? Ну, да. а Брошки. Да. Держись, пора да. бойся. Обалдеть, какие машины. 20 евро. А это гоночная формула 1. А вот 15 маленькая. Старинная. Не трогай, наверное, пока. Ну можно купить, да. Мы будем смотреть, там еще дальше машинку будет. Вон ну, смотри, вот гитара, пистолет. Смотри, какой автобус. Мама, рога настоящий? Мама! Какие а, красивые ша! Все настоящее, да. Да. Посмотри, какая машинка! Да, другие беговелы. А, да, да. Выберите. Давайте все обойдем, посмотрим, и вы потом решите, что вы хотите там же продукты обалдеть можно ну, вот блин понимаешь так это давление. ух ты Долго. сыры инжир томаты? Пойдемте дальше. Масла оливковые. Ян-ян-ян. Ой, какие красивые доски! Папу ищите, где там папу. Много сумок, ручной работы. Я бы сказала, кошелки, они такие огромные. Наверное, метр точно есть, если не метр десять, да. что в нее можно положить в такую огромную? Что это за сумки? Что в них туда положить? Да? А -а -а. Две подушки и одеяло. Картины, искусство... Просто смотрю, ничего не хочу. А вот это как раз очень хорошая вещь. Ремешок на сумку я куда-то интересовалась. А вот здесь толик с интерьерными ароматами. Это запахи для дома. Да, хочу сказать такой диссонанс. Месяц назад здесь был музей, а сейчас барахолка, совмещенная с музеем. Необычно, когда мы в прошлый раз были, никого практически не было, ну, по крайней мере, такого количества людей не было, совершенно была другая атмосфера. Еще знаете, что я хотела отметить? Очень много испанцев пользуются веерами. Это так необычно, но это очень-очень удобно. Веер реально спасает от жары. Ну, а впереди меня всевозможные жилетки, джинсовые куртки, которые доделывают росписями, аппликациями. Ну, честно говоря, интересно и необычно здесь необычно видеть носочки. Они здесь так представлены, как будто это что-то очень-очень ценное и необходимое. И снова носки. Как их тут много. 7 В общем, я поняла, что всем модникам, кто что-то хочет найти необычное, чтобы такого ни у кого не было, нужно обязательно приезжать сюда. Вы обязательно что-то найдете. И явно будете отличаться от других. Мыло, ручной работа, цена одного кусочка 4,50. А вот эта сумка, это просто произведение искусств, из старых пластинок. Она на меня произвела огромное впечатление. В принципе, здесь все сумки произвели на меня впечатление. Такой явно ни у кого вы не увидите. Смотрите, в виде кассет. Что это, как вы думаете? Это кошелек. Ну что, ребят, как я поняла, это просто обычная классная тусовка, где в очередной раз ты можешь провести с семьей время. Что-то попробовать, продегустировать, втереть себе какой-то кремчик, что-то померить. Вы знаете, я обратила внимание, что здесь очень много продается вещей. Испанцы их меряют, испанцы покупают их. Мне это странно, странно, потому что некоторые вещи мне напоминают товары из секонд-хенда. Ау, есть тут кто-кто обул бы такую модель обуви, отзовитесь, хотя некоторые есть ничего так. Это, конечно же, все натуральная кожа, но и цены 99, 100 и выше. Но эти куртки явно ношеные, но возможно в этом их и ценность. Наконец-то вышли из самого главного помещения, двигаемся на улицу, и тут нас ждал сюрприз. Сюрприз в виде такой мини-железной дороги. Посмотрите, как это смешно и как это необычно. Мы сейчас тоже обязательно прокатимся. Обалдеть! Рельсы, шпалы, регулировщики, светофор. Все-все настоящее. Взрослые тоже себя могут почувствовать детьми. И тут мы вспомнили, когда к нам подошел контролер, что мы совершенно не купили билеты. Сережа быстро побежал за билетами. Слава богу, не было очереди. А вот дети в ожидании, сейчас папа придет. Сереж, вон, вон, вон в серой кофточке. Sobre todo los pies ahora una Los aquí, ¿vale? Ahora les digo, ya pueden bajar. ¡Adiós! Vamos a parar, ahora vamos a hacer Мы решили продолжить свое хождение по барахолке сделаем это на улице. На улице тоже очень много рядов Да ничего не трогать, смотрим. Ты не писал? Ты не писал? Ты не писал? Ты это это пластмассовая, мой должны... газон. Да, что я вам скажу, отдыхать испанцы умеют в любых местах. И даже энергетика рынка, которой я привыкла, она здесь совершенно не такая, а более легкая, веселая и совсем непринужденная. Подожди, сейчас папа заплатит денежку. Мы еще заплатит денежку, хорошо? поблагодарить молодец молодцы довольны поздравляю круто у тебя уже коллекция а да? я, я вас поздравляю я давай за папой То что они за ну работают. да, да вот же просто. Ну тут дороже на порядок, это просто необычно. Не трогай руками, а я чтобы это строили. Феррари. Тара. А, два, ты видишь. Ну, это... ну, вот, как раньше вот ага. Вот ну, то не, не, не трогай. Не трогай, не трогай, не трогай. трогай. Шо, был с в, в 90-х, это был крутой чувак. Ну да. Едем Мы не будем тут заходить, что-нибудь